Всем привет, вы на канале Аниме-кун, озвучиваю я, Шерма, и это топ 20 аниме, похожих на восхождение героя Щ.И.Т.а. Сразу хотим предупредить, что это только субъективное мнение автора и места данного топа не имеют значения, а мы начинаем. Приятного вам просмотра. Абсолютный дуэт Абсолютный дуэт – это аниме об Академии Корю, учащихся которой обладают некоторой силой, называемой клеймом – искусством материализации своей души в оружие. Главный герой с удивлением обнаруживает, что у него единственного клеймо защитного типа. Ученики должны сотрудничать с другими в надежде, что однажды эта пара сможет достичь силы абсолютного дуэта. Чем именно похоже? Оба главных героя используют сражение щиты. Также есть девушка, которая действует как их меч. Марш смерти под рапсодию параллельного мира. После долгого утомительного дня Сата, он же Ичиро Сузуки, решает вздремнуть только для того, чтобы очнуться в другом мире. Единственное, что он видит, это экран меню игры, над которой он работал. На экране показано, что на уровне 1. Однако он также обнаруживает, что в него есть трехфазная сила метеоритного дождя, которую можно использовать для повышения уровня. Внезапно на него пытается напасть целая армия ящеров. Чтобы пережить атаку, Сата использует метеоритный дождь, и его уровень повышается до 310. Отсюда начинается путешествие Сата в новом мире. Чем аниме похоже? Оба аниме фэнтези в средневековом сеттинге. Вам понравится этот сериал, если вы оценили путешествие на Алфуме. Резера. Жизнь с нуля в альтернативном мире. Субару Нацики, которая играет только в видеоигры, внезапно переносится в другой мир, возвращаясь из магазина. Там он встречает Сателлу, которая искала его знаки отличия, которые были украдены. Помогая Сателле найти вора, оба героя были загадочно убиты. Тем не менее, Субару пробуждается и обнаруживает, что он приобрел способность умирая. Однако тем временем Субару пробуждается и обнаруживает, что он приобрел способность возвращения из смерти, которая позволяет ему изменить время, умирая. Он снова переносится в знакомую сцену встречи с Сателлой он снова переносится в знакомую сцену встречи с Сателлой, но на этот раз он готов изменить реальность. Чем аниме похоже? Сначала оба героя были бессильны, но потом научились использовать свои силы и стали главной причиной выживания королевств, которые они защищали. А еще оба сериала припасли для главных героев много страданий. Можно я встречу тебя в подземелье? В городе Арарио, под землей, скрывается огромный лабиринт, наполненный приключениями и сокровищами. Чтобы покорить множество уровней лабиринта, люди вступили в гильдию богов и богинь, чтобы получить их благо. Был очередной искатель приключений, но из-за его слабости ни одна гильдия не соглашается принять его. Однако ему везет встретить богиню Гестию, и они вместе отправляются в лабиринт, ради достижения своих целей. Чем аниме похожи? На главных героев обоих сериалов сначала смотрит как на неудачника, но благодаря тяжелой работе им удается добиться признания. О моем перерождении в слизь. Сатару Миками – обычный офисный рабочий, в возрасте около 30 лет. Спасая своего коллегу от грабителя, Сатуру принял удар на себя и потерял много крови. Делая свой последний вздох, Сатуру просто захотелось иметь тело, которое было бы устойчиво к любым физическим атакам. Когда он открыл глаза, то обнаружил себя в теле мелкой слизи. Казалось, он перевоплотился в другом мире и времени. Во время исследования он наткнулся на дракона по имени Вельдора, который стал его другом. Дракон даровал Сатуру новое имя, Римуру, и заключил с ним соглашение. Теперь Римуру представляется возможность исследовать новый мир. Чем похоже? В аниме похожи стычки и сражения со врагами. Эймуру помогает местным монстрам основать свой собственный город, точно так же, как Наофуми сделал это с расой полулюдей. Легенда о легендарных героях. Альфа-Стигма — это люди, которые все ненавидят из-за их безумной магической силы. Они воспринимаются только как объект разрушения. Один из носителей этого клейма, Райнет Люд, хочет спасти королевство от войны, найдя реликвии легендарных героев. Он путешествует со своей спутницей Эйрис, чтобы найти и вернуть эти древние артефакты, и в процессе раскрывать правду о альфа-стигмах. Чем похоже? Главных героев обоих аниме ненавидели. Нафуме за то, что он был героем Щита, Райнера за то, что он альфа-стигма. Несмотря на это, они сражались, чтобы защитить людей, которые презирали их. Оба главных героя могут впасть в состояние ярости, что теряет их контроль. В обоих случаях единственным, кто может остановить их, являются их ближайшие товарищи. Герои Шести Лепестков Шесть героев были выбраны для борьбы с демоническим богом, но Альдерт Майер – самопроизвозглашенный, сильнейший человек в мире, и один из шести героев был призван остальными предателями. Теперь ему предстоит пережить атаки других героев и как-то доказать свою невиновность, найти истинного предателя. Чем похоже? Похоже, истории с сложными обвинениями главных героев, их попыткой доказать своим бывшим товарищам свою невиновность. Арифуретто, сильнейший ремесленник в мире Арифуретто рассказывает историю Хадзими Нагума, который вместе с классом отправляется в иной мир. В этом ином мире с Нагума и его одноклассниками относятся как к героям, и им поручено спасать человеческую расу. Однако Нагума получает только общую способность превращать твердые материалы, в то время, как его одноклассники получают мощные магические способности. Но его ждут не только слабые силы, но и предательство одноклассников во время рейдов подземелья, где он попадает на дно подземелья. Потерянный и испуганный, Нагома решает выбраться из темницы и стать сильнее. Чем похоже? После предательства личность Хадима меняется, он перестает доверять людям. Также Хадима обладает похожими на наофуми силами.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 В это время появляется новый руководитель учебного заведения, которое который вводит необычное правило. Оно гласит, что рыцари, чьи способности находятся на одном уровне, должны проживать вместе. Так новой соседкой по комнате Ики становится Стелла Вермиллион. Она иностранная принцесса, красавица и гений магии, проявляющийся, если верить слухам, раз в десятилетие. Их первая встреча оказалась достаточно пикантной, поэтому неудивительно, что закончилась непониманием и... дуэлью. Дэлью, после которой проигравший обязан упасть в подчинение победителю.